Всем доброе утро! Российский фигурист Максим Кофтон поделился мнением насчет возможного повышения возрастного ценза при переходе во взрослое катание. Поддерживаю ли я поднятие возраста у девушек? На самом деле, да, наверное, поддерживаю. Я всегда говорил: мне неинтересно смотреть на маленьких роботов. Мне гораздо интереснее смотреть на уже сложившихся девушек, женщин, которые могут рассказать о своих программах, о чем-то, кроме э, того, чтобы просто выйти и напрыгать. Это мое мнение неинтересно. Просто я отношусь к этому виду спорту как к искусству. Поэтому поддерживаю, сказал Ковтун во время прямого эфира в инстаграме. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Буду очень рада. Ждите новое видео через час. Всем пока!